Добро пожаловать в Бодега Сальтанца. Я Карлос Феррейро, винодел. Хочу представить вам наше вино из серии знаменитых испанских художников. Серия вин, посвященных Гауди. Вино представлено в деревянных ящиках, по три бутылки с изображениями трех различных картин Гауди. Это ограниченный выпуск по 14 тысяч бутылок каждого вида. Вино категории резерва урожая 2005-го, классифицированного как «Отличный год». Виноград от наших собственных лоз, возраста более 50 лет, сорт винограда Tempranillo, типичный для Риохи. Это вино выдерживалось 18 месяцев в новой дубовой бочке из французского дуба «Альер». Теперь мы перейдем к дегустации. Мы видим цвет выдержанного вина, средней насыщенности. гранатовый цвет с апельсиновыми оттенками. Очень сложный букет с множеством нюансов. Тона выдержки во французской бочке, кофе, ваниль. В глубине лесные ягоды, ежевика и малина. Во вкусе вино округлое, с нотками бочковой выдержки. Глубокое, с множеством нюансов. Роберт Паркер оценил это вино в 93 пункта из 100 Также это вино отмечено издательством Декантер в 4 звезды Рекомендуем подать при температуре 16 градусов Хорошо сочетается с мясом, запеченными блюдами и сложными блюдами Хорошо для компании друзей или для семейных застолей. Надеюсь, вам понравится, на здоровье!